температурная система, сформировавшаяся во второй половине XX века, дошедшая до наших дней, сформировалась она в такую историческую эпоху, как постмодерн. А, что было до постмодерна и почему постмодерн случился именно в это время, попробуем разобраться, посмотрев немножко историю. Окей, okay. а, что было до постмодерна? А были две большие исторические эпохи премодерн и модерн. Премодерн это древний мир вплоть до 16 века. Модерн – это с 16 века до первой половины XX века включительно. Итак, что было в Примодерне, как исторической эпохе и философской системе? В центре был Бог, либо же Сакразия, то есть нечто, создавшего существующий мир существующий порядок вещей, и предписавшее человеку страдать в мире земном, чтобы достичь счастья в мире загробном, то есть получить царство Божие, разных великих. Но мы сейчас говорим в первую очередь о европейской цивилизации. Тут то же самое. Если мы говорим о литературе того времени, все следующий слайд, то это в основном литература духовная, философская, опирающаяся на духовную, светская литература, то есть все, что духовное, появляется уже немножко позже. То есть все крутится вокруг сакрального, вокруг Бога. Крутится до тех пор, пока в 16 веке не задумывается такая штука, как Ренессанс и Реформация, которые задаются одним вопросом. Если Бог всесилен, любит нас и создал этот мир для нас, так почему же в этом мире мы, нам суждено страдать и обретать счастье только в мире загробном? Не проще ли получать счастье, достигать счастья? Сейчас. И постепенно в процессе продвижения по модерну мы получаем человека, который вытесняет постепенно Бога, вытесняет сахарное в стремлении получить счастье сейчас. Поскольку если раньше при модерне была концепция счастья, то царство Божие, то концепция счастья, у разных людей разное. У кого-то это богатство, у кого-то это любовь, у кого-то это политическая слава и так далее. И в кофу модерна, в литературе мы получаем огромное разнообразие и сюжетов, и персонажей, которые стремятся к счастью каждый в то, во что бы раз По идее модерна, чтобы достичь счастья, человеку нужен прогресс, который нам даст нужные технологии, нужные условия нужные возможности в рамках там, тех или иных политических или экономических систем, с помощью тех или иных научных достижений и так далее. И вот наши персонажи в эпоху модерна пытаются достичь счастья каждый по-своему. Кто-то там договаривается с силами тьмы, кто-то использует социальные лифты, кто-то строит интриги. Каждого по-своему. Чем дальше в лес, тем дольше партизаны и постепенно мы добираемся до 19 века, до второй его половины, до с его сверхчеловека, как острие своеобразное, идеи э, человека-модерна. Э, это, допустим, очень классно отслеживается, если говорить о литературе, на литературе русской, в частности, Достоевского персонажей, все эти вот страдающие, сложные, но они базируются на идее сверхчеловека. Вот Гусатина, который в, на дне Горького, это тот, что пьяный шулер, который говорит, что человек это звучит гордо. Ну, кстати, довольно спорный. Но идея модерна э, получить счастье всем с помощью условий, которые предоставляет прогресс, к сожалению, не оправдала себя. Что нам показывает эпоха первой половины 20 века, которая, как мы знаем, самая кровавая, к сожалению, в нашей истории. Э, и ознаменовалась несколькими многочисленными революциями, двумя мировыми войнами. Э, Появлением оружия массового уничтожения, Холокостом и многим другим. Поколение, которое все еще базировалось на идеях модерна, и если говорить о литераторах, отображало это в своей литературе, литературе модерна. То есть если, если говорить про начало 12 века, то это именно модернизм. Получило то, что идеи не оправдали, счастье мы не достигли. И поколение детей, которая наблюдала падение ценностей, падение мира, падение каких-то векторов развития своих родителей, стала перед необходимостью выработать свои ценности, свое видение счастья, которого, раз, нам, раз нам не подходит ни одна из концепций, ни одно из условий эпохи модерна, то постмодерн сталкивается с тем, что ему предстоит это все только выработать. Как он пытается это сделать? Все на следующий слайд с помощью концепта деконструкции. Если премодерн был просто согласен с тем, что нужно страдать и получать счастье после смерти, модерн пытается изучать этот мир и строить свои какие-то концепции, то постмодерн, ну, постмодернизм, как художественное его воплощение, э, пытается пересобрать действительность, как лего, разобрать на детали и собрать какую-то новую формацию. Э, и получить какую-то новую ценность, какой-то смысл. А вот получится. А что если, не знаю, сюжет Ромео и Джульетты поставить в 21 век? А что если вот персонажа повернуть вот так? А что если сделать персонажа ненормальным, но не в противоставлении людям нормальным, а, возможно, вот в этом ненормальном человеке в измененном состоянии, изменён... состоянии создания, человека с психическими отклонениями, либо же там человека одновременно гениального и маньяка. А вдруг там тоже может быть какой-то смысл? Это вам попытка ответа на вопрос о том, откуда в литературе постмодернизма столько людей, которые путешествуют в каких-то параллельных мирах, либо же находятся на грани психического здоровья и нездоровья. Именно поэтому следующий слайд в это время приживаются обычно такие персонажи, как герои бойцовского клуба. Герой или герой? Uh, либо же профимерия Зюзкин да, Жан-Батист Грюной, который, с одной стороны, маньяк, с другой стороны, гений. И вроде бы надо бы его ненавидеть с первой до последней точки, но как-то не понижается. То есть деконструкция происходит даже на уровне персонажа. Следующий концепт. Это резома. Uh, то есть uh, корневище. Uh, постмодернисты и философы постмодерна, uh, постмодернизма представили, что мир есть совокупность связей. Что, если все вещи, все люди, все смыслы связаны между собой определенным образом, и что, если выйдя на новую дорожку, связующую разные вещи в отдаленных концах, мы выйдем на нечто новое, на какой-то новый смысл, на какую-то искомую концепцию счастья. Э -э вот эта вот связанность и совокупность этих связей сейчас чуть более понятна благодаря интернету, который сократило расстояние даже между нами и всеми живущими на планете Земля. Если ну, считалось, что раньше теория шести рукопожатий, то сейчас пытаются доказать, что связи между всеми людьми на планете составляют примерно 3,5 рукопожатия. В первую очередь через физику. Фейс... Так вот, э, ризома или вот эта совокупность связей отлично отображается на литературе. В первую очередь из-за того, как постмодернисты обходятся довольно беспордонно с пространством и временем. Во-первых, есть такая концепция Зиммунда Баумана относительно того, как воспринимается время в современном мире и, соответственно, отображается в литературе постмодернизма. Если мы говорим о древнем мире, о премодерном, то это всегда цикличное время, потому что основным, основным родом деятельности в то время было земледелие, и, соответственно, все земледельческие циклы отображались на понятии времени тогда. Модерн воспринимает линейную модель времени, то есть мы всю жизнь стремимся из пункта А пункта в пункт Б. То есть там вот, нынешние точки, там условные точки счастья, допустим. Что сейчас есть в постмодерне, и в постмодернизме, как его выражение? Время клиповое. И вот эти клипы, различные отрывки, мозаики, еще можно оглянуться на деконструкцию, то есть вот эту разобранность мира, они между собой определенным образом связаны, очень часто рандомно. Именно поэтому иногда происходят вообще невероятные вещи в литературе в плане постоянного переключения в пространстве времени. Тут мы были, секунду назад мы были здесь, а сейчас уже на другой планете. Например, это у Курта Ванебута, бойня номер пять, когда события тут происходили на поле боя, а буквально... Через мгновение они переносят нас на тральформодор. Это отдаленная условная планета, в которой люди находятся в клетке, а и звери, в зоопарке, и за ними тральформодорших там наблюдают. Еще одна вещь, которая характерна для постмодернистской литературы, и объясняет через черезрезов отчасти, это гипертекстуальность. Тексты постмодернистов это не тексты сами по себе. Это всегда совокупность, которая подтягивает море аллюзий, отсылок, цитат ссылок на те или иные другие тексты, либо же на культурный или исторический контекст, не обязательно наш, в котором мы действуем. Очень часто даже авторы обращаются к самоцитатам и самоаллюзиям и зашивают так называемые пасхалки, собственные тексты. Например, у известного русского пасхандармиста э, в одной книге мы встречаем персонажа, который очень просит гуру манту, э, которая бы помогла ему постигать выше, и ему дают вместо этого фразу на иврите. Он ее читает и все-таки прорывается в какие-то параллельные миры. А через несколько текстов мы встречаем у того же Белевина, но уже совсем другой книги, другого персонажа, который путешествует по параллельным мирам, встречает там человека, который на чистом иврите просит ему дать ему огурец. Вот. Что мне жалко, он дает ему огурец. Тот, кто знает и тот, и тот текст, понимает их связь. Тот, кто не знает, без проблем. Если говорить о гипертекстуальности некоторых авторов, то определенные книги реально сложно читать э, из-за того, что их нужно читать как кодексы. Вот кодекс, а вот еще целый список комментариев к этому кодексу, как, например, у Умберто Эпо. Следующий слайд. Э, если обращаться опять-таки к э, деконструкции и кризоме, и вот этой многослойности, многосвязности, то есть еще определенные... Э, подход в литературе постмогоннистов, когда автор <свы> разрешает читателю выбирать свой собственный путь в чтении книжки. То есть, если раньше, допустим, в том же модерне всегда было линейно от первой до последней <свы> главы, уже там ближе к веку 20-му начались какие-то эксперименты, переходы, но еще минимально, то сейчас, допустим, есть такие книги, как «Казарский словарь» Павича, которые можно читать в любом порядке. Этот сборник словарных статей. Либо же Джорджа Перека Жизнь способ употребления. Это сборник, повествующий о жителях различных квартир одного дома. И можно читать как по предложенному плану автора, так и двигаться самостоятельно, и каждый раз выстраивается новый сюжет. Кроме того, можно еще взаимодействовать с книгой. Допустим, в книге можно встретить небольшую описание, как нужно пользоваться там, различными инструментами, либо же поиграть в шахматную партию, либо же разгадывать какие-то математические формы. В общем, там полный э, полная чехорда, сюжетно и формально. Слайд. Вроде смотришь на все эти произведения современных писателей, кажется, что эта литература не для средних умов. Раз читать того же Эко нужно читать нужно с, постоянно ссылаясь на Википедию. А, если, но Постмодернисты, в отличие от модернистов, отходят от идеи элитарности литературы и считают, что нужно писать для всех. Но из-за того, что литература это запутана и сложна, она и многослойна. То есть каждый читатель, в зависимости от того, насколько, каким бэкграундом, то есть какими-то фоновыми знаниями он обладает, будет читать свой слой литературы. Поэтому к этой литературе очень важно возвращаться. Потому что, допустим, Лесь Подровьянский, которого, я думаю, большинство здесь в классе в восьмом скачивало, там, или слушала, или читала и смеялась над матюками, сейчас, если перечитают, это будет совершенно другое произведение, потому что совершенно другой культурный и исторический фон и другие знания, которые мы располагаем при чтении этой книги. Поэтому постмодернистская литература — это всегда сказка про принцессу Нагорошину. Просто если вы принцесса Нагорошина, вы почувствуете Горошину, несмотря на все периные и если нет, то по крайней мере хорошо выступить. Следующий слайд. Еще один момент, который иногда может посещает. Ну, меня лично посещает частенько, ну, может и вас. Когда читаешь современную литературу и кажется, что ты ну, вроде ж по пса, я же вроде такая одаренная девушка. И надо же читать что-то посложнее. Но нравится. Но круто написано. В чем дело? Есть такой интересный подход культуролога Джона Сидрука. Он говорит о том, что во все эпохи существовали э, низкие и высокие жанры, низкое и высокое искусство, то есть э, low brow и high brow. Если говорить, например, о медиа, где это ярче всего, наверное, заметно, то маркетинг и продаваемость контента, товара, произведения э, во второй половине, со второй половины 20 века и наше время создало определенную прослойку этой культуры, тоже страны, художественные произведения СМИ mm -hmm. или что угодно, а, так называемый No -brau. То есть это, с одной стороны, массовый продукт, с другой такой, который трудно упрекнуть его качественнее. Так что в следующий раз, когда начнете себя грызть по поводу того, что читаете мейнстрим, можно успокоиться. Скорее всего, это ноу-грау. No следующий слайд. А, кстати говоря, я уже упомянула о том, что СМИ, СМИ в 20 веке и в дальнейшем начинает играть огромную роль не только в, общественном, в общественной жизни, но также и в художественной, и в том числе э, работники медиа активно пробираются в литературу, не только как писатели, но и как персонажи. Именно поэтому мы очень часто встречаем их там, как в, батали, в «Баталисте» Пареса мы встречаем фотографа, снимающего войну, либо же рекламщик в тексте Бэк-Бэдера франков», либо же в Снафе Пелевина, где мы встречаем дискурсмонгеров, так называемых, или же э, персонажа-оператора, который снимает каждый год войну, которая специально э, начинается именно для съемок для СМИ, для медиа. Следующий слайд. И, на, э, и ближе к концу, э, наверное, самая яркая черта постмодернистов – это их юмор. Но юмор не в добром смысле, как в основном было у предшественников, юмор иронический, саркастический, это перекликается скорее с э, деконструкцией, о которой я говорила ближе к началу. То есть э, постмодернисты подходят к миру с той точки зрения, что а если мы вот это вот серьезное, посмотрим на него с иронической точки зрения, посмеемся над этим, покажем его с комической какой-то стороны, может в этом откроется чуть больше смысла. Не только формы, но и смысла. Поэтому постмодернисты слиются в волю. И по-моему это здорово. Следующий слайд. Это последний слайд на презентации, и в самом конце хотелось бы сказать, кажется, что постмодернисты это было где-то там за рубежом, сейчас у нас только мы к этому приходим, и в школе мы этого не учили, значит, в украинской литературе этого, вероятно, не было, по крайней мере, до последнего, до последнего времени. К сожалению, до постмодернизма Программа украинской литературы в школе добирается уже в тот момент, когда большинство школьников успело эту литературу возненавидеть. Вот. Но уже с 80-х появляется интересная прослойка именно литературы в Украине. В частности, например, формация бубабу, лично моя любимая. Это поэтическая формация бурлес балган да, не расшифровывается или по другому варианту «Бубен-барабан-путофория». Это три поэта Юрия Андроховича, Александр и Виктор Неборак. Они до сих пор живут и здравствуют. Некоторые переметнулись в прозаике, но все равно произведения у них туты. Так что, если хотите открывать для себя украинский постмодернизм именно у его истоков, очень смертный. Другой текст, Другие тексты другого автора, которого я уже раньше упоминала, Лес Подровянский. Опять подчеркну то, что Лесь Подровянский в 8 классе и в 25 лет это вообще разное произведение. Поэтому советую переслушать, перечитать. Можно даже застать еще живого классика, и послушать его тексты в деловом исполнении. И э, последняя книга, которую хотелось бы посоветовать, это Володимир Дамиленко и Пустели. Это такой своеобразный молочков про место литератора в современной Украине, э, про, про про писателей и поэтов-постмодренистов, которые начинаются там, с 70-х годов наши дни. И если вам не захочется, не захочется читать всю книжку, хотя она небольшая, можете открыть последние страницы, где очень интересная, хоть и субъективная, но классная подборка ста лучших произведений в разных жанрах украинских писателей постмодальнизма, часть из которых живет и до сих пор, большинство из которых живет и здравствует до сих пор, которых всегда можно прочитать и открыть для себя украинские постмодальнизмы. Спасибо за внимание. добавили я думаю как ну всех тут не добавишь я просто я я субъективно да я люблю просто будистов под да тут их можно ну, миллиардов. практически все кто сейчас пишут тем более из его расширением сознания да определенно любку Дереш? конечно любку Дереш для меня ну конечно его сравнивать с периодином сложно но вот это вот его заигрывание мистическим, заигрывание с путешествиями в разных пространствах и постоянный отсыл к мифологии и религиям. Вот это вот, понимаешь, откуда набрался человек. Скорее всего. Он набрался от Лавкрафта, но от Телегина. Скажите, а, пожалуйста, пожалуйста, как взялась эта концепция про премодерн, модерн и постмодерн? То есть в премодернизм хлопнулось античность, классицизм, барокко и так далее. Мне кажется, что не навколо модерну все крутится. Это одно. А второе про эту сетку, которую, придумали постмодернисты, да? сетку персонажей. А, Анреда Бальзак да. да. с да. его сеткой персонажей. Нет. Ну, понимаете, если говорить, по-перше, про, про, про концепцию трех, премодерн, модерн, басмодерн, это, в принципе, более предметный притаманний для социологов и геополитики. На жаль, я вам не подхожу, кто саме разработал эту систему, но, например, мне траплялися статьи про том, как за этой схемой рассматривают историю музыки. само. мы же говорим про литературу правильно, але это общий підхід подход, про профилософский, про исторические посы и ага. про цінності, которые стояли у вытока философии і ну, а литература, это уже відображення и общественной думки, и философии, и социально-политическее життя. получается. А, Стосонно онорей де Бальзака, да, зрозуміло, що були складні системи і велика сукупність персонажів, в принципі, якщо автори писали досить, серй... досить, досить великий просто за обсягами текст, зазвичай таке было, а але тут е, справа в том, що не просто е, ціла сукупність їх, але саме момент можливості переключитись на якесь нове поєднання, на, якусь нов... на якийсь новий зв'язок для того, щоб отримати новий смысл. в каком прикладі? Ну, от, такие трохи из массовой культуры, але концепция у Макса Фрая цікаво, интересно показана. Судьба Креострова. Те, что залежно от того, где ты можешь повернуть. Есть система, закладена на початку. То есть ты проживешь жизнь, например, за таким шляхом. Але если ты звернеш на этот шлях, то жизнь будет буде по-другому Це Это можно использовать и в литературе. Саме в этой запутанности, в этой возможности переключиться на какие-то шляхи. Новый звездок. То есть вы считаете, что модернисты не давали своим персонажам таких возможностей? Uh, давали, але в постмодернизме это становится одной из правильных детей. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, Фауз, например, любовница Ганзузского векинаста, где mm -hmm. много разных вариантов развития и событий, которые выбирать сам читать. Если вопросов больше нет, то спасибо большое, Лена.